Всем привет! Я Валерий Летенков. Был в КФС на Мичунинском проспекте, ТЦ-фестиваль. Столкнулся с хамским поведением персонала. Сейчас объясню почему. Дал тысячную купюру. Сказали, что она фальшивая. Разорались на весь торговый центр. Аппарата для проверки купюр у них нет. Отсюда делаю вывод, да, что... Или пишите тогда, вешайте табличку, что принимаете отпускаете товар только по безналичному расчету. Да, или приобретите такой аппарат Могу сделать вывод С учетом того, что даже нет денег у них на данный аппарат Они могут обвинять покупателя Неизвестно в чем Скорее всего качество там С каждым днем становится все хуже и хуже Поэтому всех хочу предупредить Не ходите и не ешьте В этом фастфуде Мой знак такой Я зашел в Сбербанк, купюра была абсолютно нормальная и никакая не фальшивая. Поэтому не знаю, откуда набирают таланты по проверке денег руками в КФС. Всем пока, спасибо.